Как пройти испытание золотой недели Также, кстати говоря, получил всемирную славу 3 Всем здорово, ребят С вами, как всегда, Магивара, И мы пройдем это испытание Надеюсь, побед, естественно, потому что у нас бесконечной жизни Проиграть здесь вообще нельзя И у нас э, все равно будет э, Конечный результат Иконка игрока Но Все-таки хочется пройти сразу же без поражений Поэтому давайте расскажу детальнее Что же нужно брать, что же не нужно Самое главное, что здесь большинство карт Имеют э, открытое пространство и нужно найти карты брать дальников, которые контролируют э, область, например Пайпер, Бо, Макс, э, Бель, зовут Кольт и вот тому подобное. Э, на вот закрытых картах или где кусты тоже берете Бо только с э, визном и э, побольше танков. Вот и все. В принципе здесь я взял базика, потому что это сейф, а база на сейве очень хорошо сносит его. И плюсом ко он залетает на него Вот, держит очень много контроля И как мы видим Уже у нас 50% В кармане Убиваем Батим на ниту И посмотрите сколько урона залетает Уже остается буквально 10% на сейфе И мы спокойно сейчас заберем его Нам останется только Залететь И попрощаться с игроками Которые против нас были вот и все, ребята. Это очень легкое испытание. Кстати, повторы прикольная вещь. Меня сейчас показывают. повезло, конечно. Вот, и мне тоже очень сильно нравится. Победку оформляем. Не лидер, не звездный игрок, но ничего. И мы получаем бесплатную иконку игрока, самое главное. Вот и все, ребята. Мы прошли это испытание 10 побед. Берите тех бравлеров, в которых я сказал. Всем удачи в прохождении. Всем пока.